Всем доброго времени суток! Вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто написал нам комментарий к предыдущим выпускам, кто выслал на почту какие-то интересные материалы, которые можно использовать в будущих выпусках. И хотелось бы отметить тех людей, которые написали нам для того, чтобы поговорить о своей вере сверхъестественное. написали все очень адекватные люди, которые готовы рассуждать, аргументировать свою веру и это была неделя для меня очень интересной переписки, которая, надеюсь, была полезна обоим сторонам. Ну и, собственно говоря, хотелось бы начать наш выпуск разговором о дискуссиях, потому что эти вопросы были и в комментариях, и я сам участвовал очень много в дискуссиях, поэтому мысли возникают на эту тему. Хотелось бы обратиться к своим оппонентам. Друзья, вы не всегда понимаете, чего хочет человек, который придерживается критического мышления от дискуссий. Несмотря на то, что дискуссия в реальной жизни очень часто мыслится как нечто, как метод заставить другого человека думать так же, как вы, вот убедить его, доказать ему, очень часто я не придерживаюсь такого подхода, и мне кажется, что ни один последовательный скептик не должен. Моя цель – не убедить вас в конкретном факте. Это мне неинтересно, я не хочу, чтобы вы думали так же, как я. Я же не церковь. Моя цель продемонстрировать вам, как я пришел к своим фактам. Я цепляюсь за какие-то свои выводы не потому, что мне вот прям так хочется, что, например, простуда это вирус, а не результат холодной температуры. Мне, собственно говоря, все равно. Я так цепляюсь за этот вывод, потому что я его получил надежным, с моей точки зрения, методом. Методом скептицизма, методом научного подхода, научных исследований. И именно поэтому очень многие из вас... Имеют столько проблем при дискуссиях с критически мыслящими людьми. Вы пытаетесь их убедить в каком-то факте, в то время как эти люди как раз больше обращают внимание не на конкретный факт, а на методы, которыми вы этот факт получили. А вот вы мне говорите, что простуда это не вирус, и что зависит простуда прежде всего от э, холода. И я спрашиваю вас, а почему вы так считаете? Вы мне говорите, например, что, ну вот вы вышли вчера на холод, и сегодня вы заболели. Тогда я атакую не тот факт, что мне не нравится, ой-ой-ой, как мне не хочется, чтобы мир был устроен так, что ты выходишь на улицу и тут же заболеваешь. Нет, мне не это важно. Я начинаю атаковать метод, которым вы получили эту информацию. И обратите внимание, что только с критически мыслящими людьми вы вообще будете задумываться о том, как вы пришли к пониманию, потому что далеко не всякий человек спросит у вас, «А откуда вы это знаете?». Далеко не всякий человек в ответ на какое-нибудь, например, религиозное утверждение или утверждение сверхъестественное задаст вам вопрос, «А почему вы так считаете? На чем основаны ваши выводы?». И, собственно говоря, в спорах, которые происходят в реальной жизни, это очень, очень редкий вопрос. Я редко слышал такой вопрос, когда я сам был верующим человеком, когда я сам был эзотериком, мне никто никогда не задавал вопрос, «А откуда ты знаешь, что биополе существует? Откуда ты знаешь? Нет, в ответ все обычно говорят, интересно, как, как интересно, даже если они с тобой не согласны. Потому что люди не привыкли мыслить критически. То есть человек, который критически не мыслит, он как раз зациклен на конкретной идее. Вот вам уже просто эмоционально важно, например, как в нашем примере, что простуда это от холода. Вам уже все равно, какие там факты, какие исследования, все уже эмоционально фиксированы на конкретный результат. И я не хочу сказать, что это значит, что вы хуже, а мы лучше. Нет, скептик как раз прекрасно понимает, что он точно такой же человек, который точно так же эмоционально фиксируется на каких-то конкретных выводах. Но именно потому, что мы знаем о том, что мы точно такие же, именно потому, что мы очень хорошо осведомлены о том, как иногда нас подводит наш собственный мозг, наша собственная психика, мы систематически занимаемся критическим мышлением, скептицизмом, систематически ставим под вопрос наши собственные убеждения. И этим мы принципиально отличаемся от вас. Но именно поэтому дискуссия, с моей точки зрения, очень полезна, потому что я демонстрирую своими аргументами, что я пришел к своим выводам не просто так. И это моя цель. Я всегда рассчитываю на то, что человек, который со мной спорит, заметит это, пусть не сразу, пусть потом, и, может быть, начнет использовать в своей жизни. При этом тот факт, что вы фиксированы на результате, он виден в дискуссии. Сейчас очень многие дискуссии происходят в интернете, можно вернуться назад сюда и посмотреть. В примере с простудой, этот, эту дискуссию у меня в интернете не было. Такие дискуссии я очень часто имею с людьми вне интернета. Очень часто разговаривал на эту тему с родственниками. Прежде всего обратите внимание, что психологически у человека сразу отторжение. Если происходит какая-то информация, это отторжение мгновенное, оно это как психологическая защита. Оно имеет свои основания, но, безусловно, очень часто оно мешает. Возникает такое же отторжение и у меня. Когда мне кто-то дает новую информацию, я замечаю за собой эмоциональное отторжение. И только моя тренировка. Моя систематичность в скептицизме позволяет мне тут же среагировать на эту эмоциональность, отодвинуть ее в сторону и задать вопрос «Какие ваши источники? Давайте посмотрю». И я хочу сказать, что у меня уже было несколько ситуаций, когда я поначалу что-то отметал, затем заставлял себя идти обратно, смотрел, и оказывалось, что я не прав. Поэтому со временем это поведение улучшается, все легче преодолевать эмоциональный дискомфорт, вплоть до того, что наступает момент, даже когда ты рад тому, что тебя кто-то поправил. И ты гордишься своей способностью менять свою точку зрения в зависимости от поступающих фактов. У моих оппонентов, к сожалению, наблюдается совсем другая ситуация. В случае простуды, вернемся к ней, я слышу такие вещи. Когда человеку дают, ну просто, ну настолько четкие факты того, что простуда это вирус, приводят статьи, показывают фотографию этого вируса, показывают научные статьи на эту тему, и человек понимает, что ему ну никак не отвертеться, и да, простуда – это вирус, начинается рационализация, то есть попытка как бы сдать позиции, так как до конца и не сдав. Да, хорошо, простуда – это вирус, но холод все равно имеет значение, я все равно прав. Если выйти на улицу, э, иммунитет, например, ослабнет, и вирус пройдет. Один аргумент. Второй аргумент я слышал, что эти вирусы всегда в нас сидят, и когда человек выходит на улицу, то вирус начинает активно на холодной погоде размножаться. Вот второй аргумент. То есть люди пытаются тут же рационализировать что-то, рационализировать свою точку зрения, чтобы даже при поступлении новой информации ее так и не поменять. То есть так и остаться правым. То есть речь, конечно же, идет о неком когнитивном диссонансе, который человек пытается разрешить всеми способами. И возможен этот диссонанс именно потому, что человек ставит такие цели себе, что его цель – сохранить свое мировоззрение, сохранить все свои убеждения такими, какими они были до дискуссии. В то время как наиболее правильным было бы, конечно же, акцентироваться именно на методе получения своих убеждений. Ну, касаемо простуды, здесь, конечно, у скептика, как правило, включается режим занудства, и он вынужден сказать «Ну, вы знаете…» И вот есть научные исследования, которые показывают, что на самом деле холод не влияет на активность иммунитета. Ой, а вот тут исследования, которые демонстрируют, что вирус простуды не способен просто так дремать в нашем организме. Нет. Ну, как отреагирует, как отреагирует на это его оппонент? Ну, по-разному, но в целом не очень положительно. И обычно на этом этапе разговор заканчивается. Собственно говоря, об этом хотелось рассказать, кроме всего прочего, и в свете дискуссии, которые сейчас происходят на тему сексуальности человека, сексуальной ориентации, точнее. В связи с принятым законом о запрете на пропаганду гомосексуализма, люди, которые критически мыслят, очень многие из них, я видел несколько таких дискуссий, сомневаются в том, что сексуальную ориентацию можно изменить посредством пропаганды. Соответственно, появился некий повышенный интерес к этой теме. Я сам совершенно неожиданно стал частью такой дискуссии и очень заинтересовался этой темой, решил разобраться. Конечно же, оппоненты мои по большей части проводили не научные данные, а различные теории заговора и какие-то свои личные впечатления, что, мол, нет, гомосексуалист может гомосексуалистами и не быть, это все извращение и так далее, так далее, и так далее. Захотелось все-таки реально разобраться. И я, вот в том числе в этом разговоре и дискуссиях, хочу продемонстрировать, как к этому подходит человек, который мыслит критически, как к этому подходит скептик. Мне, собственно говоря, все равно, как формируется сексуальность человека. Я хочу принимать то мировоззрение, на которое указывают факты. Если факты указывают на то, что сексуальность человека реально может быть пропагандирована, и человек реально становится гомосексуалистом, хорошо, я вынужден буду принять эти данные если будут, они будут подтверждены какими-то фактами. Точно так же мне все равно, является ли сексуальная ориентация предопределенной до рождения человека посредством генов, гормонального фона, эмбрионального развития. Какая разница? Мне, собственно говоря, все равно. Поэтому я решил получить по возможности объективную информацию. И вместо того, чтобы писать какие-то длинные сообщения с собственными измышлениями, что мне там кажется, что мне не кажется, потому что реально очень смешно было видеть большое количество людей, причем даже из скептических групп, которые писали, ну вы знаете, мне кажется, ребят, какая разница, что вам кажется. Это не тот спор, где можно что-то решать посредством «кажется». Биология – сложнейшая наука, где, как правило, самым правильным оказывается наиболее сложный ответ. Что здесь может казаться? Конечно, ничего здесь не может казаться. Здесь надо смотреть на реальные данные, на исследования. Что в такой ситуации можно сделать? Вопрос сложный, но варианты есть. И варианты очень неплохие. Первое какой-то запрос в PubMed. Базу данных, доказательные медицины, научные статьи, исследования все есть там. В том числе, кстати, и русские исследования. Просто их нужно набирать э, английским. То есть, как правило, у каждой статьи есть перевод на английский, вот надо вбивать его. Не, несколько статей нашел, но PubMed искать очень сложно, поскольку. Там есть свой язык запросов, нужно знать, что вводить. Далеко не все статьи на эту тему, к примеру, вот мы сейчас ищем «Сексуальная ориентация». Далеко не все статьи на эту тему будут содержать фразу «Сексуальная ориентация», поскольку очень многие серьезные исследования будут иметь какое-то узкоспециализированное название. Далее, что я сделал. Отправил запрос Стивену Новелле. Стивен Новелле – это очень известный скептик зарубежный. Именно на его лекциях и в его подкастах я часто слышал о том, что на сегодняшний день научный консенсус – состоит как раз в том, что сексуальность человека, сексуальная ориентация человека – это результат генетики плюс эмбрионального развития. И что как раз психологические теории уже не котируются. То есть я направил ему запрос, с просьбой предоставить источники, которыми он руководствовался. Третье – я написал ученому Саймону Левею. Саймон Левей это ведущий ученый в мире по сексуальной ориентации. Он написал на эту тему несколько книг. И он мне ответил и написал, что да, на сегодняшний день научный консенсус состоит именно в этом. Посоветовал одну из своих книг, где он говорит много источников, как раз на эту тему. Я уже книгу получил. Книга называется Gay, Straight, and Reason Why То есть Гома, Гетера и Причина, почему. Это очень интересная книга. Я начал читать, написана очень хорошим языком, понятным. Вместе с тем, там 30 страниц, только источников научных публикаций список то есть очень большой список около 650 публикаций то есть все можно посмотреть составить собственное мнение если не согласен с выводами автора но автор очень четко ведет по всем этим источникам поэтому э, и из его книги понятно что ну на сегодняшний день исследования реально ведут в этом направлении дальше я обратился еще к нескольким блогерам в Рунете, которые писали на тему сексуальной ориентации с просьбой предоставить источники. И обратился в несколько форумов скептических, как в России, так и за рубежом. Отовсюду сейчас идут ссылки. Я благодарю всех тех, кто предоставил какие-то источники. Все это мы будем смотреть и потом выложим какой-то обзор. Но предварительно, конечно, я скажу, что все указывает как раз вот в направлении... «Гены плюс эмбриональное развитие». То есть вал научной литературы говорят именно на эту тему, а все психологические теории, они как раз связаны с Фрейдом, то есть они отходят в прошлое. Никаких современных психологических теорий я не видел. Есть очень много научных статей на тему того, на тему психологических эффектов проживания гомосексуалистов и других людей нетрадиционной ориентации, в традиционных обществах, но это совершенно отдельная тема, никак не связана с формированием сексуальной ориентации. И, соответственно, уже даже по предварительным результатам я могу сказать, что маловероятно, что я сейчас сходу найду источники, которые мне скажут «Ой, вы знаете, не, все эти ребята не правы, а на самом деле вот данные». То есть это уже очень сомнительно, консенсус на самом деле сквозь все эти источники прослеживается довольно четкий. Но, естественно, и я хочу подчеркнуть этот момент – Прежде всего, для своих оппонентов, которые, вероятно, не согласятся с этой информацией или скажут, что это заговор ученых, что, естественно, как в любой настоящей науке, все не очень однозначно. Да, в общем, из того, что я сейчас понимаю, речь идет о том, что сексуальная ориентация формируется в генах и во время эмбрионального развития, но там существует много подводных камней, много тонкостей, очень много вопросов, на которые ответы нет. Есть также вопрос, например, женской сексуальной ориентации, которая, судя по последним данным, может меняться на протяжении жизни. Но эти изменения, безусловно, не связаны ни с, какой, ни с каким волеизъявлением человека, это нельзя сделать искусственно, специально. Такие изменения были зарегистрированы, причем, опять-таки, подчеркиваю, это в основном у женщин. Ориентация мужчин, согласно вот исследованиям, причем многие исследования, я смотрю, очень масштабные, она не меняется. У женщин есть какие-то изменения, как бы запрограммированные, то есть они проявляются во второй половине жизни, как правило. То есть все это, конечно, очень интересно читать, и я хочу сказать, что это читать в разы интереснее, чем наши собственные измышления, которые мы, сидя там на форумах, печатаем, придумывая из головы. То есть реальные данные, они гораздо более удивительные, гораздо более неожиданные, и я обязательно выложу ссылки на эти источники, чтобы вы сами могли посмотреть. Единственное, что, к сожалению, книгу Саймона Ливея я не нашел на русском языке. Если я найду, я выложу ссылку на перевод. Если нет, тогда я выложу ссылку на английский язык, чтобы хотя бы дать возможность прочитать эту книжку тем, кто понимает по-английски. В принципе, книжка написана не очень сложным языком. Но, конечно, для человека, который знает английский язык на очень базовом уровне, читать, скорее всего, будет сложно. Так что вот такое расследование идет. Я обязательно в будущих выпусках расскажу, если я выяснил что-то новое, или если удалось понять и уже более четко сделать вывод по всем данным. Но я хочу сказать, что я получаю очень большое удовольствие от такого расследования, потому что, во-первых, я, как я уже говорил раньше, испытываю большую гордость от того, что я смело иду навстречу данным, и я призываю всех людей делать то же самое, потому что это классно. Это дает ощущение того, что ты не желаешь себя обманывать, и что твоя цель – понять, как мир устроен на самом деле. Ну что ж, в этом выпуске я рад представить вашему вниманию рубрику, которая будет регулярной. Не обязательно в каждом выпуске, но она будет время от времени появляться. И эта рубрика называется «Тайное знание». Тайное знание. В этой рубрике мы будем рассматривать разные странные мировоззрения – паранормального характера, которые мы будем находить в сети или благодаря вашей информации. На самом деле очень много деятелей, которые совершенно неизвестны большой публике, но которые, тем не менее, имеют свою аудиторию. И один такой деятель, которого я обнаружил сравнительно недавно, который меня просто поразил своими идеями, просто поразил, это некто Данилов Сергей. Он называет себя Академик Данилов Сергей, естественно, естественно, Академик. И у него есть видеоролик, который вы можете найти в сети, называется «Дума об обезьяне». Суть этого ролика сводится к тому, что славяне – это самый главный народ, вокруг которого крутится все остальное мироздание, и вся эта информация получается им из анализа древнеславянского языка. То есть это различная альтернативная лингвистика. И чтобы продемонстрировать, как он это делает, как он ведет свою беседу, свое повествование. Вот вам пример того, как он определяет и объясняет значение слова «обезьяна». Почему же размышление у нас об обезьяне? Разобрать значение этого слова, чтобы, в общем-то, мы понимали. Вспоминаем, это креница славянская или великий круглый квадрат, который уже тысячу лет начинается разгадывают. Вот это у нас «ян», а это «инь». Это эволюционная волна развития это инволюционная если человек не имел эволюционной энергии то о нем говорили что он этот человек без яна то есть без энергии эволюции без мужской энергии это мужская энергия это женская энергия вот и получается у нас в общем-то обезьяна то есть здесь мы сразу видим типичную черту деятелей new age это смешение самых разнообразных философий в одну. Здесь и древнеславянская культура переплетается с Инь-Янь. Все это переплетается с календарем мая, 21 декабря. То есть потрясающая совершенно потрясающая философия. И метод, которым этот человек пользуется, он честно описывает сам. Звучит этот метод примерно так. Помимо общенаучного метода познания, предлагается вот, конечно, за базовый взять все-таки знания древнеславянского языка и той информации, которую предки сокрыли для нас в этом языке, для понимания тех процессов, почему у нас сейчас такое состояние уныния, как мы дошли до этого, ну и как будем выходить вот из этого состояния. Я не уверен, о каком состоянии уныния он говорит, Сергей Данилов, но у меня состояние уныния возникает, когда я слушаю, что он предлагает, потому что, несмотря на то, что сейчас, вероятно, многие слушатели посмеются, что, мол, какие глупости человек говорит. На самом деле его философия довольно жесткая. Фактически он выделяет одну группу, причем там не одну национальность, он как-то очень странно все это рассматривает. В общем, одну группу людей он выделяет как единственные люди, которые достойны того, чтобы жить. Все остальные народы, все остальные группы, они считаются не стоящими ничего, которые находятся в этом мире исключительно для того, чтобы тренировать вот эту основную группу. Ну и, конечно же, особенно грустно видеть в комментариях к этим роликам в сети симпатизирующих людей, которые говорят о том, что «да, так оно и есть, какой молодец, открыл секретный код». Как это делается, понятно. И я думаю, что найдутся люди, которые скажут «ну вы что, это же нельзя придумать». Послушают лекцию, его скажут «ну как он, как он мог все это придумать?». На самом деле, придумывается это относительно просто, и люди, которые особенно занимаются творческими профессиями, например, писатели, сценаристы, знают, как быстро идет процесс вперед, стоит его запустить. Здесь, собственно говоря, играется на очень простом моменте. Берутся какие-то слова, и затем в них находятся другие слова, поменьше. В данном случае он в слове «обезьян» увидел слово «ян», связал это тут же с «инь-янь», и все, и покатилось. Если кто-нибудь из вас попробует, вот возьмите любой текст сейчас, выделите какой-нибудь любое слово, которое, как вам кажется, состоит из слов поменьше. А поскольку обычно все эти альтернативные лингвисты используют очень простые слова, двухбуквенные, трехбуквенные, то таких комбинаций будет великое множество, даже просто по теории вероятности. Находите слово... Попробуйте интерпретировать его, как вам вздумается. И затем на основе этой интерпретации найдите еще какое-нибудь слово, интерпретируйте его. И постепенно вы начнете увязывать весь язык в какой-то такой сюжет. Будет казаться, как будто что-то спрятано в языке, и ваши предки говорят с вами сквозь века. Здесь столько проблем, что даже как-то всерьез критиковать. Совершенно ясно, что нет никакой научной основы. Слова интерпретируются очень вольно, без никакой системы, непонятно, собственно говоря, и как это могло сложиться, что там сидели люди и реально составляли все эти слова и затем вводили их в употребление. То есть даже с чисто практической точки зрения это совершенно не вяжется. Но и слова сами по себе интерпретируются очень вольно, постоянно идет изменение букв, постоянно идет перестановка слов, все это называется какими-то там инверсиями, изменениями. При этом слова некоторые меняются просто до неузнаваемости. И вот в этой лекции он просто некоторые слова неправильно пишет, делает орфографические ошибки. Естественно, это делается неспроста, затем вдруг это все начинает выстраиваться в какой-то нужный ему смысл, и все это, конечно, смотрится довольно забавно. Опять-таки, если бы не довольно жуткая философия, которую он предлагает. И понимая, что вокруг находится масса не скептиков, масса людей увлекается какими-то альтернативными теориями. Очень грустно осознавать, что настолько сейчас большое распространение его роликов. Некоторые ролики имеют довольно приличное количество просмотров по нескольку десятков тысяч, много очень лайков. И, конечно, это все не есть очень хорошо. Но такой деятель существует, и если вы хотите получить изрядную порцию тайного знания, вам к нему. Вообще, древнеславянская тема играет заметную роль в эзотерической сцене. Очень многие деятели Нью-Эйджа пользуются ей, причем пользуются очень активно. Хотя им свойственно смешивание любых философий. И здесь мы увидели, собственно говоря, что здесь и инь-янь и все прочие вещи. Он в других местах упоминал Библию, очень обильно из нее цитировал, прям по страницам читал. И все это очень смешно, потому что это вещи, которые противоречат друг другу. И, собственно говоря, любой желающий могут прочитать, например, про философию инь-янь, увидеть, что там говорится, там, но это просто никак не совместимо ни с Библией, ни тем более с древнеславянской культурой. Но, тем не менее, люди все равно этим занимаются. Интерес к этому понятен. В целом вся эта деятельность похожа на такую ролевую игру. Только жаль, что некоторые люди воспринимают эту ролевую игру очень уж всерьез. Левашов, Трихлебов, вот они паразитируют на этой теме. И, конечно же, Задорнов. Задорнов, он вообще давно паразитирует на различных темах. В частности, мне довелось пожить в США. Я жил в США 4 года в начале 90-х, учился в американской школе. То есть я хорошо смог посмотреть на то, как живут американцы. Даже удалось достать какие-то бытовые моменты. Четыре года, в общем-то, не маленький срок провести в другой стране. И когда я приехал, Задорнов как раз набирал популярность со своими монологами про иностранцев. И, честно говоря, было очень странно это слушать, потому что практически все, что он говорил, было враньем. Либо очень сильным переиначиванием реальной ситуации. И как-то я вот помню, я еще тогда подумал, что за странный человек, зачем он это делает? То есть люди сейчас только открылся железный занавес, люди только смогут взглянуть на другие страны. И что мы делаем? Пытаемся показать, что все дураки, мы одни умные. Ну, вполне понятный психологический трюк для людей, которые сильно оторвались от цивилизации, и люди с удовольствием слушали. Но, к сожалению, очень многие вещи до сих пор остались, и какие-то задорновские мемы до сих пор ходят. И я среди друзей, знакомых иногда слышу какие-то такие вещи, которые я говорю, ребята, откуда вы это знаете? Почему вы считаете, что, например, американцы ведут себя так? Вы это видели или это вы от задорного слышали? Но в последние годы, как наверняка многие из моих слушателей знают, Задорнов увлекся альтернативной лингвистикой, занимается тем же самыми вещами, просто у него интерпретация другая, точно так же берется какое-нибудь двухбуквенное, трехбуквенное слово, и затем на основе этого интерпретируется весь язык, славяне там, и к тому же Задорнов очень сильно увлекся альтернативной медициной, у него на сайте можно такое мракобесие почитать, то есть там и ссылки на Левашова, и... Ссылки на Свияша есть. В общем, у него очень много различных ссылок. Ну, что делать? Жалко, конечно, что так получилось, потому что Садорнов очень популярный человек, и он очень сильно распространяет эти вещи. Особенно, наверное, в последнее время он говорит много про альтернативную лингвистику, альтернативную медицину. То есть здесь он стал, к сожалению, на сторону псевдонауки. Но, как, как вот я сейчас рассказываю, он, собственно говоря, и изначально никогда не был на стороне правды. То есть всегда между чуть-чуть э, приукрасить и сказать чистую правду, он вы, всегда выбирал приукрасить. Ну что ж, я думаю, сегодняшний выпуск на этом можно и закончить. Э, всем спасибо за внимание. Обязательно присылайте ваши вопросы, комментарии. И услышимся с вами на следующей неделе.